Всем привет! Сегодня у нас вторая часть видео, интересного видео, в котором мы говорим о монетках, которые стоят дешевле 1 доллара, но потенциале могут дать от 1000% и выше. Кто не смотрел мою первую часть, обязательно ссылочка справа вверху, посмотрите, чтобы вы понимали о чем идет речь. В этом ролике мы не будем углубляться в, сам, в сами проекты, да, в их технологию. Я для себя разобрался и я выделяю на эти монетки около 1-2% от депозита, чтобы попытаться на них проехаться в следующем бычьем забеге. Вам не обязательно это повторять, вы можете проанализировать самостоятельно, ну и потом уже принимать решение о покупке или не покупать эти монеты. Кому данное видео может быть интересным, присаживаемся, Поехали. Ну и перед тем, как начнем, если не тяжело, нажми лайк, чтобы это видео чуть выше подлетало. YouTube его рекомендовал, другим, кому это может быть интересно. И не забывайте подписываться на телеграм-канал. Там информации, как вы понимаете, я даю намного больше, чем на YouTube. Поэтому залетайте, буду рад видеть каждого. И начнем мы с такого проекта, который называется MumBim. Это самый топовый... По крайней мере, но сейчас, как по мне, самый сильный порощай в экосистеме ⁇ Полкодот ⁇ который создан был опытными разработчиками, именно блокчейн разработчиков У них очень сильная туповая команда и предназначен он для того, чтобы сделать совместимую сеть, среду с Ethereum, да, и выпускать там децентрализованные DAPS-приложения и, естественно, принести в эту систему Web 3.0. Естественно, у данного проекта есть токен GLMR, который называется, и нам он с вами интересен, чтобы на нем э, проехаться и заработать, да? так как мы по теме спекуляций. На данный момент э, 133 место по CoinMarketCap, рыночная капитализация 253 миллиона. Всего эмиссия 1 миллиард, но там есть инфляция, токенов добавляется, потому что есть валидаторы, есть стейкинг. И, естественно, каждый год добавляется немножко монет, 5 или 7 процентов. Точно не помню, можете в комментариях поправить. На сегодняшний день чуть больше 30 процентов уже в рынке токенов, что довольно хорошо. Итак, Гоэмран, если мы посмотрим на график, то мы увидим, когда... Токен только залистился, ну понятно, вот эта тень, мы с... тень не будем учитывать. У него хай был в районе где-то 14 долларов, вот я считаю. Вот, э, с этих котировок мы уже спускались в район там 50, 55, по-моему, это 96% коррекция. И я бы рекомендовал набирать как раз таки в этой зоне. То есть зона 55, вплоть зона до 25 центов, это хорошая зона набора Позиции, потому что 25 центов был сайл приват раунда. Они токены, конечно, уже слили, но все же э, ближе к сайлу, когда цена токена э, любого проекта падает, это уже э, плюс-минус интересно для набора лонговых позиций. Но имейте в виду, токен может очень сильно еще ушатать. И сейчас я вам покажу, э, до да каких значений. Я думаю, что даже в район 10 центов токен может легко провалиться, если биткоин сходит ниже 17 тысяч, там 15 или 12, то токен может провалиться. Почему? Потому что, во-первых, токены будут разблокироваться все новое и попадать в рынок. Это один момент. Но второй момент, на раунде по 5 центов есть у фондов токены, которые сидят сейчас на 14 иксах. А вот эти фонды, которые брали, то ребята они вообще брали по одному центу. И в течение двух лет они будут разрушать. Даже сейчас по текущему курсу они имеют 70 иксов. И на всем падающем медвежьем рынке, чем дольше он будет продолжаться, они будут фиксировать свои иксы. Они будут продавать, поверьте мне. Но если рынок разворачивается, у нас уже он будет бычий. вот Самое главное, чтобы это не затягивалось. То, конечно же, фонды придержат токены. Они будут понимать, что рынок бычий Мумбима потенциал очень сильный и они дождутся тоже более высоких котировок так вот более высоких котировок для себя я жду как минимум первую цену будет фиксировать 50 прибыли это по 6 баксов чтобы вы понимали у меня средняя цена сейчас мумбима 1 доллар я по 2 доллара брал и по доллару и по 60 центов набирал вот поэтому если вы даже начинаете сейчас брать то можете Тремя ордерами, брать там сейчас по рынку там, 30%, потом по 50 центов и потом по 20 центов или 25, либо ждать своей цены, которую я там обозначил. да Мы же не знаем, рынок будет он еще падать, не будет, но вы должны потихонечку стараться накапливать в любом случае ближе к дну, как раз мы где-то там... Возле, в районе дна вот этого, скорее всего, и находимся Ну и вторая цель, 10 долларов попробовать додержать Это почти 20 иксов будет, где-то 2000% Я думаю, 10, дол 10 долларов а, может осилить Мумбим, Если следующий бычий рынок а, в скором времени будет То я думаю, Мумбима все шансы показать вот эти цели, которые вы видите на графике Далее, ребят, на 1% выделяю, тоже покупаю монетку Блок от Блок Блоктопии. Это децентрализованная метавселенная, которая построена на базе, на базе, на блокчейне, на блокчейне полигон, конечно же. Здесь какая история? Здесь, вот это видите, многоэтажность, там 21 этаж, идеология такая, что 21 миллион, монет биткоина. Они дали, так сказать, честь, дань этому. Построили 21 этажку. Здесь в метавселенной будет движуха, будете бегать, общаться, и видеть вот такие рекламы. И те, кто покупает там квартиры в этом доме, офисы, бигборды, видите, здесь уже выкуплено раз различными топовыми проектами, в том числе биржами, кукоином, там бинансом, там лайткоин, аваланч. Вы здесь много проектов можете увидеть. И вот то, что там они размещают рекламу. Они за это там платят в токенах блок. Тот, создает там в аренду, ходит там, что-то там делает, да, общается там месяц с собой, делает какие-то покупки. То Естественно, те, кто сдает вот эту всю историю в аренду, те получают доход в токенах блок. Поэтому история, в принципе, очень интересная, Метавселенная только как на слуху, они очень сильно хайпанули, проекты все буквально взлетели. И сейчас все на дно, все на дно. И если эту историю раскрутят, и будут доделывать уже до того состояния, которое оно должно быть, потихонечку я более чем уверен, метавселенная все же э, будет мир погружаться никуда от этого. Скорее всего, никто не денется. То такие проекты будут стрелять. И один из таких блоктопия я решил взять их токен и прикупил. Теперь смотрим, что у нас есть. 311 место по CoinMarketCap, 80 миллионов в рыночной капитализации. Очень огромный минус это то, что у них 200 миллиардов токенов в общем обороте. Из них только 15 в рынке, это 8% от предложения. И купить вы сможете только на KuCoin, Gate, там, Pancake, Swap, там обменивать. Я покупаю на бирже OKX. Естественно, ссылочки на бирже все под видео в описании. Из минусов, друзья, это то, что разные площадки, как Траспад, фонды, да, которые там покупали, инвестировали в эту историю, конечно, сидят еще на очень огромных иксах. То есть площадки по 20 иксов имеют от текущей цены, и фонды там 50, 33 икса, 29 иксов, это очень много. И чем дольше будет медвежий рынок, тем больше они будут каждый месяц, там тоже в течение двух лет, разружаться и скидывать эти токены. Поэтому... Для меня лучший набор позиций по блоктопии вы видите на экране зона 0.003 и зона 0.001. Я считаю, это будет хороший набор позиций, там и будет происходить где-то плюс-минус накопление. И откуда мы можем хорошо стартануть. Даже если с 0.003 у вас получится набрать позиции, то видите, вот 10x вы можете фиксировать первую цель, где-то 50% позиций по 0.033%. И потом попробовать додержать процентов еще 30 фиксануть по 0.007, это вообще уже 2, 22 икса 2200 процентов. И вдруг будет какое-то безумие, опять какие-то контракты, кто-то зайдет, кто-то купит у них недвижимость. Может опять, короче, если расшевелит этот проект, то вдруг подлетит к хаю предыдущему 14 центов 45 иксов. Будет, я думаю, тоже хорошо каких-то процентов 10 оставить, вдруг такой дурдом опять случится но чем дольше мы стоим чем дольше медвежка рынки попадает этим товарищам которые брали за очень дешевые цену они будут конечно сливать по рынку но если рынок разворачивается опять же как и по мумбиму то они будут придерживаться они будут придерживаться они будут понимать что проект будет расти и им будет интересно продать тоже подороже но все что сейчас они сливают и будут продолжать сливать поэтому риски Какие просто выделяйте 1 процент максимум от портфеля, и будем надеяться, что проект выстрелит. Ну и заключительно куда же без нашего любимого э, токена BSV от биржи э, Biswap? Да, мы там стайкин, фарминг, примножаем как можем свои средства. Э, другие токены то есть хорошая топовая биржа. Binance Smart Chain второе место по рейтингу, по объему TVL, и у нее есть все шансы. При следующем бычьем забеге хорошо посоревноваться с тем же PancakeSwap. И если хоть половину они сделают то, как накачали там в предыдущем цикле PancakeSwap, то я думаю токен имеет все шансы э, тоже хорошо вырасти. Я буквально недавно снимал, вот справа ссылочка вверху, они выпустили дорожную карту, очень хорошую. Там есть очень хорошие много новостей. Посмотрите это видео, чтобы я сейчас не затягивал это. Опять не повторялся. У них там намечаются новые и Сейчас вы можете купить на KuCoin, на бирже Binance, Gate. Токен торгуется 36 центов сейчас. Рыночная капитализация практически 100 миллионов. 275 рейтинг по CoinMarketCap. И 40% эмиссии токена уже в рынке. Это 273 миллиона с полных 700, которые... Имеется. Переходим на график. Ну, по Беслапу очень часто тоже показываю. Мы уже не раз прокачивались с той же цены 40 центов, 35 на 2 доллара. Там фиксировались. Сейчас опять набираем позиции. Хороший набор позиций, конечно же, от 30 центов. Это лучшие покупки. И попробовать фиксировать уже и по 2 доллара. Это будет там у вас процентов 600-700, да. И, конечно же, если уже... Понятный бычий забег, следующий разворот, хороший рынка, я бы попробовал токен подержать и до 4 долларов, и до 5, и может посмотреть, как дела будут обстоять, может даже и выше, и там уже можно зафиксировать действительно хорошую прибыль. Но если биткоин очень сильно спускается, ниже 17, имейте в виду, что вот это сейчас зона накопления, да, она может пробиться вверх, потом еще вниз, либо вообще, если биткоин все плохо сейчас летит вниз, прям с текущих, то мы можем пробить вот эти 29 центов и там уже где-то в районе начать накапливать и в и 15 центов и 20, может там 25, то есть будет новая зона какого-то накопления. Поэтому имейте это в виду и залаживайте ваши риски. Вот такие, ребят, три монетки на сегодня Альткоина. Имеется ли у вас в портфеле данная монета или нет, пишите обязательно, будет мне интересно почитать или может после этого видео вы задумались о покупке данных активов. Пишите, пишите в комментариях, обязательно не стесняйтесь, пусть YouTube видит, что вы что-то там делаете и поднимает это видео, и его увидят люди, которые, может, ищут тоже, да, что там купить на долларов 20, 30, 40, 50, 100, куда закинуть вот эти небольшие суммы, чтобы можно было получить там неплохой доход при следующем бычьем.